Аптечный курс для похудения Курс рассчитан на 6 недель Элеутерокок плюс Принимать по 2 таблетки утром и 2 таблетки за час до тренировки Можно заменить настойкой левзеи или радиолы Рибоксин Дозировку следует подобрать исходя из вашего веса Дневную порцию следует принимать в два приема Во время завтрака и за 1,5-2 часа до тренировки Глицерофосфат кальция Принимать дважды в день, утром и за 1,5-2 часа до тренировки. Дозировку следует подобрать, исходя из вашего веса. Сальтос. Принимать в дни тренировок. Одна таблетка по 7,23 мг на 25 кг веса. Дневную дозу следует делить на несколько приемов. Просто отличный жирогонный курс для мужчин и девушек. Если к этому курсу добавить тамоксифен по 20 мг в день, то получится еще более мощный жирогон. Но это только для мужчин. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We have